А еще там специалист по иммиграции, юрист, бухгалтер, риэлтор, преподаватель португальского языка, переводчик и даже семейный врач. В общем, на самом деле полезно. А сегодня мы на Мадере записываем видео с ребятами, которые недавно переехали жить на остров с семьей из трех человек. В прошлом году они купили здесь дом с видом на океан за 107 тысяч евро. Покажем вам этот дом, расскажем, что они планируют здесь делать и с какими сложностями столкнулись при переезде. Идея вообще переезда из Украины, это была чья? Твоя или Оль? Эта идея была моя, и эта идея родилась у нас, ну у меня, очень давно, наверное, лет 10. Мы рассматривали и Словакию, и Словению, и Польшу, куда-нибудь просто мне хотелось уехать. Однажды в 2019 году зимой было холодно, и я вез Марту, нашу дочку, из школы. Была очень длинная пробка, и мы стояли в машине а Марта любит передачу «Орел и Решка». И попросила у меня телефон для того, чтобы пока стоим в пробке, посмотреть какую-нибудь передачу. И выбрала про Мадейру. Но я не обращал внимания, она смотрит, я просто только слушаю. И когда слушал, заинтересовался и пересадил ее к себе, и мы начали вместе смотреть. А в этот момент мы по дороге должны были забрать Олю из спортзала. И пока мы уже доехали до нее, я так воодушевился этой Мадейрой, мне так это заинтересовало, что когда мы ее встретили, я говорю, смотри, мы должны туда поехать. На тот... В отпуск? В отпуск, да, в отпуск, конечно. А на тот момент у нас уже был куплен тур в Египет. И я позвонил туроператору и спрашиваю, можно отменить, чтобы вот уже сейчас в этот сезон поехать? И через две или три недели нам позвонил оператор, и говорит, у вас переносится рейс. Я говорю, "Отменять этот рейс и ищите нам билеты на Мадейру. Как мы попали сюда в первый раз в девятнадцатом году? Я просто когда была маленькая, я очень любила смотреть орел и решка. И они путешествовали в разные страны. И вот новое видео вышло про моделью, как они путешествуют. И я смотрела, и родители ко мне еще присоединились, и там такие красивые рисунки были, там и океан, и горы. Океан такой чистый был. И мы сюда хотели приехать, посмотреть, и нам так прям тут понравилось, что мы тут остались. И ты говорила родителям, давайте останемся здесь или что? Или не говорила? Просто наш папа особенно, он тут самый первый, ему тут понравилась эта страна, что тут так все прекрасно. И потом мы двоём с мамой влюбились. Мама сначала паниковала, когда мы приехали, что «А как? А машина? А что? Где? Как? Где мы будем жить?» И что, когда приехали, поняли, что хотите тут жить? Я понял сразу. Природа, климат и экология, по-моему, это одни из самых лучших в мире. Мне понравилось выражение, когда называют Мадейру плавучий клумбой». Угу. И так она и есть. На самом деле, вот январь месяц. А цветы постоянно. Я влюбился в Мадейру сразу. А моя жена нет. Интересно. И, да. Ее напугали узкие дороги. Очень крутые подъемы и спуски. Во многих местах отсутствие тротуаров. То есть она как мать и как начинающий водитель оценила ситуацию, как вот она будет ездить здесь и как ребенок будет ходить в школу. Я этого всего не заметил, я заметил красоту, я заметил синий чистейший крас красивый океан, ну и цветы и зелень вокруг. И вот тогда я очень захотел сюда переехать жить. И начал рассматривать э -э, варианты, возможности сюда переехать. А как Оля убеждал? <сёк> ну долго, два, два года убеждала ее, с девятнадцатого года, она сначала отшучивалась, да, да, да, и считала это невозможным. А потом, когда поняла, что я серьезно к этому отношусь, то, ну, как-то пришлось ее убеждать.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 про Португалию, пишите этот вопрос в Google добавляйте Visportugal в конце и скорее всего вы найдете статью. В общем, читайте статьи на сайте visportugal.com и приезжайте к нам в Португалию. Это была смотровая площадка, да? Вообще у всех домов здесь на Мадейре, у которых есть какой-то красивый вид, они все делают такие площадки для себя. Ты есть там такие что, площадки. поставишь беседочку? не беседку закрывать, наверное, нет. Я думаю, что это шезлонги там поставить, загорать. Даже вот э, мангал тут уже есть готовый. А. Ну, где... в Португалии нельзя без мангала. Ну да. Ну а как мясо жарить? Каждый... Кстати, каждый... Э, очень вкусно здесь говядина. Да. Дом жилой находится здесь ниже. Когда я сюда попал в первый раз, то вот в этих колечках были... Цветы. Горшки с цветами, да. Оно, конечно, сразу тоже подкупало. Конечно. Хоть дом был нежилой, но они приходили, ухаживали за этим. И здесь росли красивые, красные, свисающие цветы. Ну, не... У вас так будет? Ну, конечно. Цвет. У нас Оля фанат цветов. Ага. То есть это один из входов в дом, правильно? Да. Нет? Или он единственный? Это нет, один из Просто с этого здесь... уровня, да? Вход, да, здесь... и с этого уровня еще есть один вход. Игорь сказал, что ты сначала сомневалась насчет этой идеи по поводу переезда на Мадейру. Да, это абсолютная правда, потому что для меня было очень много факторов. Это как ребенок, а как школа, а там у нас дом, и мы как бы тоже недавно его построили, и переехали, и бизнес, чем тут заниматься, как себя найти. У меня было очень много вопросов. И Поэтому как ты это... закрыла их интересы. Как я закрыла? Вдохновили, вдохновили истории, которые вот еще до приезда сюда, когда мы выбрали тур, и в Египет его отменили, поменяли билеты на Мадейру. Мы э, стали задумываться о том, ну как-то надо провести время, надо что-то посмотреть здесь. Ну, то, что показала и решка это хорошо, но, ну, возможно, можно что-то и больше увидеть. Я стала искать в Ютубе ролики и нашла вот именно твой репортаж про Мадейру с Лилей э, Оливейрой, с ее мальчиками. Там еще был репортаж с улиточной фермой. Вот, ребята. И после этого я зашла на ее ссылочку в Инстаграм. И так вот я на нее подсела, стала смотреть, как она а, здесь живет. Она показывала своих детей, она вела свой блог очень интересный, искренне. После этого мы, когда уже сюда планировали, вот оставались, там, скажем так, считанные дни до переезда, ну, путешествия нашего, я с ней списалась и задала вопрос, есть ли возможность... С нами пообщаться, встретиться. Она любезно согласилась, и мы буквально на третий день пребывания здесь. Мы с ней встретились в кафе. Вот она очень много интересного рассказала, что настолько она зарядила своей энергией. А муж, сидя в кафе, говорит: Оставайся, я уезжаю, решаю наши вопросы. А ты оставайся с ребенком. Все. Я говорю, нет, ты что? Как я без тебя? Это, это вообще-то в априори не может быть. Это не наша семья, мы не из тех семей, которые вот сначала кто-то один остается, а потом второй приезжаем. Только вместе. Мы вернулись домой. Опять он меня стал терроризировать мыслями о том, что давай переезжай, потому что уже лето, летние каникулы. Вот еще ребенок только первый класс закончил, будет возможно легче адаптироваться, снимите аренду, а я пока тут закрою все наши вопросы. Я отказалась. И тут наступил капитан печальный, жесткий, и были даже какие-то такие у меня угрызения совести, почему же я это не сделала, возможно, нужно было рискнуть, вот уже бы вырвались. И в 2020 году мы поехали отдыхать в Болгарию на целый месяц, а я из Болгарии на 9 дней прилетел сюда в поисках недвижимости. Мы сразу не рассматривали аренду, мы сразу рассматривали покупку, но покупку в кредит. до банки выдавали кредит даже не резидентам 70 процентов но пока мы собрали документы пока документы дали продавцы банки перестали давать некоторые вообще отказались давать не резидентам кредиты а те, которые еще давали, то давали только 50. Uh -huh. И вот мы тут тоже думали, брать, не брать, 70-50, но в конечном итоге согласились на 50. Когда мы приехали сюда в 2019 году, цены, конечно, на недвижимость были гораздо лучше, чем сейчас. Они вот с, момент, с наступлением, э, цены все растут и растут. То есть, где во всем мире, возможно, падали, а здесь они растут э, очень сильно. То есть у вас получилось купить еще по более-менее выгодной цене? Да. Почему мы и купили этот дом? Он, конечно, не в самом лучшем состоянии. Он требует вложений и внутри ремонт, и снаружи. Он очень большой. Тут всего 5 или 6 уровней. Все время путаюсь. Жилых два и еще таких всяких подсобных. Но цена на дом была такая, что это стоило... Дом стоил 107 тысяч евро. Когда... Сейчас такой дом можно купить? Ну За... ниже нас продается дом, намного меньше, заброшенный абсолютно 130 или 130. 135, да. Дом даже нашла сама Оля. Угу. Будучи там, в Болгарии, она его нашла на сайте Идеалиста. Я приехал сюда, приехал после того, как э, уже посмотрел несколько квартир и несколько домов. И по сравнению с тем, что я видел до этого и те цены, то этот показался мне дворцом за эти деньги он показался мне дворцом приехав сюда я сразу сказал что да я хочу этот дом Оля была тогда как я говорил в Болгарии я по видеосвязи ей показал она тоже хочу хочу хочу сказала и я дал аванс супер я дал аванс и уехал уже отсюда с договором о том что я дал аванс когда тебе мама, папа сказали, что поедем жить на Мадейру, ты что сказала? Я очень обрадовалась. Очень обрадовалась? Да, потому что мне, ну как бы, да, Украина это моя родная страна, я тут народилась, тут моя школа, тут мои все лучшие друзья, и тут моя сестра, брат и братья, и вообще все-все-все. Ну, тут хороший климат, хорошие дороги, хорошие люди, хорошие дети, все хорошее, все прекрасно. За это время у меня уже обрисовалась какая-то картина, вот моя личная, ну, э, личности профессионала, именно кем бы я бы хотела себя здесь видеть, потому что я по профессии экономист, экономическое образование. Я 15 лет проработала в ПриватБанке. Я на топ должностях была. У меня были всегда общения с людьми, с клиентами. Я вот что-то хотела именно из такой сферы выбрать именно в коммуникации с людьми. банк, понятно, что меня никто не возьмет. Поэтому даже речи не могло быть, останавливаться на этом. И я подумала о бьюти-индустрии, которая тоже, кстати, рекламировала и рекомендовала Лиля. Она сказала, что здесь проблемы, то, что здесь умеет, то, что здесь делают, не такого качества, как это в России в Украине, бьюти индустрия Сразу по приезду мы даже вдвоем с Игорем пошли на курсы массажиста. Помимо этого я еще пошла на лашмекера и бровиста. И э, уже здесь в данный момент, хоть мы и месяц всего находимся, э, я э, уже имею клиентов, провела некоторые процедуры. Меня пригласили работать в салон, и я уже даже запускаю там, свою рекламу и страничку начала вести недавно в Инстаграме. Сколько ты оцениваешь ремонт этого дома обойдется? Я не могу сказать, во-первых... Ну, за 20 тысяч можно будет привести его в порядок? Меньше. Вот. Ну, смотря что хотеть. Не, понятно. ну для там, жизни. Если использовать не мрамор, а обыкновенную там какую-то облицовочную штукатурку и так дальше, нет, меньше. Я думаю, что в 10 мы вложимся так это точно. Все еще зависит от стоимости работ и вообще от наличия рабочей силы вот такого качества, такого такой квалификации. Хочу, кстати, сказать, что, наверное, на острове это одна из самых востребованных специальностей. Строители ремонтники. Не, ремонтники именно. Вот именно которые делают ремонты внутри. Мы очень удивились, когда обратились к одному, к другому, и все говорят, что О, это очень тяжело. Мы нашли Наших из бывшего Советского Союза, которые работают где-то здесь на фирме. И нам они, по крайней мере, один этаж для того, чтобы мы могли уже потихонечку в него вселяться, они делали по ночам. После основной работы, в 7 вечера приезжали сюда и по ночам здесь э, То есть делали. Ребят, которые бы работали здесь full-time, вы не нашли. Не нашли. Все Окей. заняты. Если мы нас лишь... кто-то смотрит из условного жетония, приезжайте, или зарабатывайте. Это здесь процентов есть работа. Вопрос в оплате труда. Вот ты, ты строил дом в Украине и сейчас делаешь ремонт здесь. Ну я не специалист, но там, например, метр плитки положить или 20 там... евро. 20 евро. Причем у них все там по побелка, там несколько слоев шпаклевки и покраска 20 евро. Плитка 20 евро квадратный метр. Вот кто из мастеров ориентируется, ну пусть, пусть ориентируется. Может, еще какие-то цены надо назвать, чтобы у человека сложилась картина. Ну, я не знаю. просто. Здесь э -э, к нам приезжали три. Подрядчика Два просто уходили, не дав ответа. Хотя сказали, мы пришлем вам бюджет, но так и, и не, не возвращались. Это португальцы? Это португальцы, да. И вообще у них принято так, что они не называют стоимость метра квадратного, а приходят, делают замеры, оценивают фронт работ, где что нужно сделать и называют общий, общий. бюджет. Вот, например, нам назвали за шпаклевку и покраску стен и потолков на одном этаже 1750 евро. И как ты оцениваешь это? Ну это не, не дешево. Не дешево. Не дешево. При том что А они... эти пацаны, которые наши э, работают по ночам, они во сколько это оценивают? Или ты так не оценивал? Ну это они оценили. Я им это они а, сейчас говорю. Ты говорил. платишь? Это я о них а, сейчас говорю. Да. Вот я они думал, сделали. Про я, я должен который... им заплатить. Это будет этаж нашей дочки. Она себе его забронировала. Этаж вашей дочки. Этаж да? Этаж нашей дочки, да? Ну, Звучит да. круто. Это вы делаете сейчас, это ремонт вы делаете. Нет, да? вот это, это было... было готово. Ага. Вот этот этаж, кстати, он был э, изначально да? пригоден для жилья, ага. но стены нам не нравились. Мы сначала думали их оставить, а потом нет, надо заделать. Ну и вот заделали. И вот, вот метр такой штуки стоит? 20, 20 евро. евро, да. Вот это Мартина спальня ага. будет. Ух ты. А, что а, очень видом конечно... На океан, конечно же. Все окна выходят на океан. Вот э, это подкупило нас больше всего, что дом солнечный, дом светлый, и откуда бы вы ни смотрели э, в окно, везде вот такой вот вид. Ну, вот такой будет, как ты думаешь. Ну, Марта говорит о том, что здесь должна быть игровая эта девочка, да. где-то она здесь должна делать уроки. Пока мы еще не знаем, где что распределить, хотя бы потому, что. Возможно даже и вряд ли ей придется уроки делать. Потому что, сколько мы здесь общались с людьми, у которых есть дети, то все говорят, что детей отдают в школу рано утром в 8 и забирают после шести вечера, mm -hmm. где они и уроки успевают mm -hmm. сделать, и даже съездить на секции какие-то. Но то... в любом случае это пространство Марты. Это весь этаж Марта. Папа и мама показывали, что у тебя целый этаж будет свой твоя спальня огромный зал <свят> <Что> <свят> в зале да моя делать? ванная мой туалет и там как бы большой зал на две комнаты я уже распределила все сказала родителям родители сказали все хорошо это твоя комната твой кабинет а этаж. что ты там будешь делать как <свят> распределил э, левая половинка там будет гостиная диван мы купили уже телевизор огромезный такая счастливая была и с правой стороны будет моя игровая а сколько здесь квадратных метров? То есть э, есть дом и есть... Э, как это? придомовая или как это? Участок, Участок да? да. Участок вокруг дома. 12 соток. 12 Всев... соток земли. Да, еще. 12 соток земли. Вот здесь растут виноградник. Виноградник. Да, тут три сорта винограда. Бывшие хозяева сдавали в аренду этот виноградник. Где-то здесь недалеко есть винзавод. И работники винзавода приходили... Чистили этот виноград, следили за ним, собирали урожай и платили какую-то плату. Я не уточнял еще какую, можно уточнить. Я думаю, они сами придут в начале сезона. А площадь дома, я не ошибаюсь, по-моему, 200 с чем-то квадратных метров общая, только жилого, плюс вот всякие вот эти вот летние кухни, там какие-то лаундри. Кстати, Марта вообще самый благодарный член семьи за то, что мы сюда переехали. Если первые дни даже я... Тот, кто хотел больше всего сюда, на Мадейру, и у меня, я был переполнен уверенностью, что все у нас получится, что все будет хорошо. Первые дни, когда мы приехали сюда, честно говоря, был немножечко испуг. Испуг, что ты понимаешь, что уехал навсегда. И что обратно дороги, ну, скорее всего, нет. И ответственность вся на тебе. Вот это больше всего и давило. Ответственность вся на мне. Дом на фотографиях и в моем видео когда я показывал Оли, Ну и в моих объяснениях выглядел гораздо лучше, чем он уже вот был на самом деле. Тем более уже год прошел после того, как мы подписали контракт с авансом, и здесь вообще за ним перестали следить. Если когда он еще был на сайте, на продаже, приходили сюда, подметали, убирали, то после того, как мы дали аванс, год вообще сюда никто не заявлялся. Естественно, там какие-то опавшие листья, сломанные ветки и еще какие-то дела. И когда Оля сюда приехала в первый раз, она была расстроена. Я ее, конечно же, прекрасно чувствую и вижу это все. И все это настроение передалось на меня. Но, слава Богу, прошло какое-то время и Оля сейчас мне признается в любви. Не ко мне, а к дому. Угу. А для меня это сейчас даже важнее. Чтобы она любила дом, любила ну, да, то, что место, куда... где Ты ее будем. привез, по сути. Совершенно верно. То Марта с первого дня ходила счастливая. Ей нравится здесь все. Ей нравится океан, ей нравится климат, люди, магазины, наш дом, естественно, ей нравится все абсолютно. Как тебе нравится здесь на острове? Вот и в доме вот этот вид все не такое как. Ты привыкла наверное в черновца ну в Черновцах холодно неприятно мерзко-то не очень классно тут прикольно а здесь тепло очень, очень? но да. но ночью холодно но ну, а я же ночью сплю а, ну, правда. а в океане ты купалась уже да, три раза только с мамой холодно было ну, как бы вот когда в воду заходишь, что так холодно, холодно, потом что-то там бултыкаешься и все, и тепло уже становится. Это было зимой? Да. Ну, это был январь? Да. И это вот так? Вот так. Да, я купалась зимой с мамой. А вот этот горы туда-сюда, вверх-вниз, не утомляет? Меня уши закладывают, голова болит, когда мы в горы, особенно домой, сюда поднимаемся, едем. Особенно папа там арендует постоянно на машину нам. И он так резко едет, что мне прям вообще кошмар такой. Мне страшно переходить из позиции топ-менеджера одного из крупнейших банков Украины на самозанятость. Делать рекламу. Вот, продавать себя. Да, вот именно вот с продажами себя и поиска клиентов мне было несложно. Сложности заключается в Инстаграма. Я в этом совершенно не разбираюсь, несмотря на то, что, как бы, насколько это популярно, меня вот это вот сильно изнуряет и забирает энергию и силы. Я понимаю, что столько времени на это уходит, потому что нужно подумать об статье, о публикации, как ее там сделать красивой, вкусной, преподнести людям. Вот это вот сложно. Что касается поменять род деятельности, у меня уже был момент, когда после переезда в наш дом в Украине. Муж э, там организовал э, бизнес, выращивание зелени, базилика на э, гидропонике, и какой-то момент, когда он уже вышел на такой уровень, что у него пошли большие объемы, он э, говорит, смотри, вот столько я зарабатываю, если ты уйдешь с работы, мы сможем это увеличить. Я последние года, где-то года 3-4, я уже ушла с приватбанка, когда начались вот эти все у нас там проблемы, там планка, там были интересные моменты, mm -hmm. я оттуда ушла. И мы стали заниматься именно своим вот развитием, mm -hmm. выращиванием э, базилика. То есть ты уже меняла? Да, да. И поэтому мне, мне в данный момент она стало таким как бы троплином для того, чтобы я понимала, что вот я смогу и здесь поменять. Ну, а бьюти-индустрия, она, конечно, очень интересная и красивая. Почему ее нет? Ко мне приходят девочки, и я рада их видеть, их творить, и красоту, помогать им становиться лучше и лучше. Эта идея была не только наша, что ну, для себя мы хотим, там, время здесь, старость, прожить здесь, климат климатами. Ну, еще рано вообще про старость думать. Да. Мы э, и о дочери думали, конечно же, не в последнюю очередь. Где она будет расти, где она будет получать образование, на скольких языках она будет говорить и какие возможности перед ней в связи с этим всем откроются. Ну да, если говорить про возможности, что ты думаешь? Какие возможности у нее на острове? Ей с острова надо будет уезжать. Да. Мы к этому, в принципе, тоже готовы. Но есть сейчас 10. Поэтому Еще об этом говорить 7-8 лет, да, она будет здесь. А это достаточно длинный срок. А дальше, я думаю, что 18 лет она и сама решит. Но мы готовы к тому, что она, скорее всего, будет да, ехать на материк. А школа уже пошла или нет? Она пока учится у нас дистанционно. Мы уезжали из Украины, написали заявление. Сейчас есть такая возможность учиться экстерном. То есть она учится экстерном, но мы уже были. Здесь в пяти минутах ходьбы от нас, есть школа, как раз ее уровня еще, до четвертого класса. И предварительно мы спросили, и нам сказали, что нас с удовольствием в нее примут. Понятно. На вопрос, а как же язык, не переживайте, выучат. Дети говорят быстро учат. По друзьям скучаешь? По друзьям, ну, как бы, да. Ну... Одноклассники же там учатся все учатся. Пусть учатся? Да, я тоже учусь Ну ты онлайн ну, учишься? Ну, как бы я с с папой еще учу там математику, нам как бы дали такие зошиты перед ДПА сдавались. Угу. И там мы решаем математику с папой постоянно. Когда я пришла в бассейн и мне папа закачал одну программу на телефон, там, учить португальский язык. Я с папой сидела там, учила и выучила цифры mm -hmm. на португальском. Ум, um, с... вот это, да? Quatro, сико, сей, сета, ой, то <laughs> И я это сказала на португальском, на моем уроке. Мне все хлопали, учительница. Ты такая ход... молодец. Да, что я выучила португальские цифры. Я учу там все. Учишь португальский? Да. Ну, уже что-то знаешь, какие-то слова? Говоришь, ребята, «mala», «tudo да, <смех> Что это такое? Ну, все хорошо. <смех> ну, пойдешь в школу, будешь учить португальский. Не боишься, что надо будет э, с нуля язык учить? Нет, не переживай. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, нужна помощь вот, местных жителей в э, подборе недвижимости, не знаю, в сопровождении по кредиту? Или можно с английским сопров... сопровождение по кредиту нужно обязательно. Потому что английский, в принципе, достаточно его. Везде, во всех отделениях банка, куда я обращался, везде хватает английского. Но все равно есть нюансы. Договор же дают на португальском. Первое. Второе. Контракт подписывается к купле-продаже у нотариуса на португальском. В любом случае нотариус потребует присутствия переводчика да. во время оформления сделки. Ну и... Когда ты едешь по объектам, наверное, все-таки не все жители говорят достаточно хорошо на английском языке, хотя представители же есть с этих агентств, да. они говорят на английском языке. Но мы пользовались. А, был пользовались... какой-то риэлтор ри ри или нет? Да. Риэлтор был? Был риэлтор. Вы платили риэлтору что-то? Мы не платили, оплачивал все продавец. Ага. Нам назвали сумму 107, мы оплатили 107, плюс 5000 евро стоили нам все налоги услуги риэлторов мы не оплачивали мебель здесь очень дорогая ну да потому, потому что, что все привозное выгодно заказывать на IKEA. Угу. Э -э надо правда ждать но что хорошо привозят прямо домой угу. и ты шел <coughs> и видел что у нас не очень удобно сюда э спускаться на Не ступеньки угу. не важно что а, вот, в вот сейчас не мы сейчас доставят прямо... Мы дом. вчера заказали, уже оплатили холодильник и стиральную машину, завтра это привезут. Матрас вчера привезли, все заносят прямо в дом, без каких-либо дополнительных плат. То есть если IKEA включена доставка, то она включена, неважно куда, вот где ты живешь. Если в магазине включена доставка, она включена в квартиру. Не надо там платить еще отдельно, доплачивать. Айкия делали вообще 5 или 6 ходок, трое ребят делали 5 или 6 ходок, носили мебель. Скажи, пожалуйста, как мама, как хозяйка дома, вот э, с какими особенностями жизни на острове ты встречаешься вот в первую очередь, не знаю, там какие-то моющие средства, может быть продукты какие-то особенные, что-то купить, заказать. Э, не знаю, вот такие какие-то моменты, которые мне, как может быть, мужчине даже не знакомы, и я на них не обращаю внимания, но как хозяйка сразу бросается в класс. Ага, тут вот так вот. Как примеры вообще, скажем, по клинингу дома, то бренды основные, они у нас такие же, то есть они ничем не отличаются. То есть я понимаю, что это для посуды, это там для мытья По поводу... Продуктов, питания, то, собственно, здесь больше выбор, здесь интереснее, здесь богаче он. Для себя очень много продуктов открыли новых, которых мы абсолютно не ели никогда. Дочка, она изучала английский, и у нее были такие стикеры на дверцу шкафчика, она себя наклеила, фруктов на английском языке, чтобы было ей проще изучение. Это, и там был драгонфрут. И она постоянно смотрела, говорит, мама, я приеду на Мадейру, я обязательно его попробую. У нас мы его не находили, хоть и ходили, искали где-то, но не было. У него была такая сильная мечта, все первым делом приезжаем, мы пошли искать этот драгонфрут, мы купили, нам сразу же там да, его на базар, мы пошли на базар Мадейры, нашали этот основной рынок, там нам его и помыли, разрезали, разрезали, дали ребенку ложечку, и он уже стоит и кушает этот драгонфрут. Я еще в Украине ходила на уроки английского и мне учили, учили, учительница английского дала такие как э, наклейки с разными фруктами. И там был драгонфрут. Я думала, что это за такой фрукт, у нас его нету, не продается нигде, ни на базаре, ни в магазине. Я его очень мечтала попробовать. И вот когда мы приехали сюда, я прям говорила, папа, когда мы будем, когда мы купим этот фрукт. А ты знала, что он здесь есть, да? Ну, я просто думала, что он тут будет. А понял. Ты не знала, но ты думал. Да. Понял. Ну, океан, пальмы. Мы перешли на базар, и папа мне купил. Я такая счастливая была. Он такой вкусный был, он такой белый и какие-то черные семечки были. Вот этот этаж, конечно, изначально был. Э вот таким вот проблематичным. Ага, тут и пол нужно восстанавливать. Тут и пол да? нужно восстанавливать. Тут не так много пола, тут всего вот э коридоры, две комнаты. Как они объяснили, 10 лет назад, а точнее, по-моему, в десятом по году было какое-то очень сильное наводнение на модели. Да. И, залило и это, видимо, тогда. залило, да, залило вот отсюда, а они уже не жили здесь, вот. давно не жили. И некому было посмотреть, и так вот они это все... Пол испортился. надо его снимать и Ну, не страшно. Кстати, этот вот наверху хороший пол. А здесь какой-то он такой, поэтому, да, снимем и постелим новый пол. Это кухня, это, наверное, столовая, да? Это кухня, это столовая, это наша спальня. Здесь магазины, супермаркеты работают до 9 вечера. В Черновцах, скорее всего, есть и круглосуточные супермаркеты. Вот какие-то такие моменты встречаются или нет? Или, например, Тут ближайший супермаркет. Это надо три километра ехать на машине по горам. Вот какой момент? В воскресенье. В воскресенье вот бывают закрытые магазины. А основные центральные там Пинга работают. А маленькие, вот, если сказать, какие-то частные, какие да? частные в вот, да, твоей локации, где ты живешь, могут быть закрыты. Единственное, что мне как не хватает для своей вот работы в бьюти-индустрии, здесь нет абсолютно возможности купить все, что мне необходимо, как лайшмекеру, как бровисту. Нету тех красок, нету тех инструментов, материалов. Поэтому выкручиваюсь таким образом, пишу в группу русскоязычные на Мадейре и говорю... Ребята, отзовитесь, кто в ближайшее время летит из Украины и мне приводится, привозит. Вот сегодня женщина должна вот, со мной встретиться и передать посылочку, которую мне любезно отправили из Украины. Тут вообще на Мадейре э, нас все успокаивают, наши, с кем мы общаемся, у нас темперамент другой. Мы, если чего-то хотим добиться, сделать, получить, то мы хотим это получить. Ну, если не быстро, то хотя бы в конкретные сроки. Нам, я привык, что мне говорят: "Справка будет через неделю" или "Справка будет завтра". Здесь такого нет. Когда будет, мы вам позвоним, мы вам отправим email. И ты вот смотришь: ни имейла, e ни звонка нет уже нет. недели, не две недели. Нет. Ну ждем. И все, кто уже здесь наши живут по 10 и больше лет нас успокаивают и говорят привыкайте такой образ жизни на модели тут и никто никуда не спешит ну, в смысле, вот эти красоты, океаны, клумба сглаживает. в океане. Она сглаживает. Сглаживает, да. Пока сглаживает. Сглаживает. Да? У меня один только был момент. Мы планировали, что мы купим дом и сразу в него селимся. А нам пока приходится платить 700 евро. Это еще и очень хорошая цена. 700 евро в месяц за съемную квартиру. То есть мы имеем да. дом, но не можем в него вселиться, потому что не можем сделать в нем ремонт. Мы даже э, попытались своими силами. Плюнули на это, поиски мастеров и решили что а, как-нибудь зашпаклюем как-нибудь покрасим но не получалось у нас это ну нет навыков кстати а по ценам на коммунальные услуги на электрику и на воду что скажешь я не знаю не знаю и кстати у кого не спрашиваю все не знают да все не знают а я говорю как вы оплачиваете то приходит счета на почтовый ящик они с этим счетом идут есть такие, как табачники, какие киоски. Угу. И там просто по штрих пикнули, рассчитались. Здесь солнечная сторона, у вас окна выходят Все. на юг. да. Э -э солнечные батареи будешь ставить? Да, будем ставить. Не электрические, а для нагрева воды. Здесь вот, что очень нравится мне, для родителей, возможно, будет интересно, может, уже и знают, Мадейра очень славится тем, э что активно развивается спорт среди молодежи и детей. Они просто, это, наверное, номер один у них, вот в первую очередь, это развитие спорта. И у нас Марточка уже плавала. Спортлайфе. Я очень ждала приезда сюда, потому что я знала, что здесь очень хороший, крутой э, спортивный комплекс, который готовит даже олимпийских чемпионов. Мы не стремимся к, к такому званию, нам просто именно здоровье ребенка. Это в первую очередь. Я хочу, чтобы ребенок рос здоровым, счастливым, красивым, умным. Остальное все приложится самому. Ты ходишь в бассейн? Да, на плавание. И... Там уже там э, есть ребята, э которые давно занимаются и они в основном португальцы или или иностранцы там разные дети и португальцы и бразильцы и русские и украинские все все все то есть ты можешь по русски поговорить с ними они да, тебя понимают у меня был вчера урок и меня моя учительница она с Бразилии и она меня подружила с двумя девочками, с Маргаритой и с Дианой, и они двое с России. они всегда разговаривали между собой на португальском, и они а, даже и не, знала, з... да? и они не знали, что они две русские, что и они не говорили на русском, они а -а -а. только на португальском. Они родились здесь или что? Да, не тут родились. А, -а, а, но они говорят по русски? Да, просто их родители русские. Понял. И ты с ними уже можешь говорить, да? да? Я с ними а вчера... с ребятами, которые не говорят по-русски, как, взаим... как ты вообще с ними разговариваешь? На английском тут как бы не очень хорошо учат английский дети, не очень знают английский, ну как бы Нормально тут общаюсь как-то. Ну, ты уже подружилась с ними или просто вот какие-то там вопросы из серии, а как пройти туда или а где учительница? Ну я учительница все спрашиваю, а учительница самая первая приходит. Учительница говорит по-английски? Да. Все говорят по-английски, учитель. Вы наверное по-английски сейчас общаетесь? Да. Достаточно английского? А, да? У Игоря, да, он подготовился, у него до этого был уровень английского хороший, он постоянно практиковался, учил. Что касается моего английского, он, конечно, ниже. Я, не знаю, мне надо, наверное, такую какую-то жесткую было мотивацию. Именно так вот привести, бросить тебя в среду, чтобы ты, да. Да, чтоб ты начал учить. Потому что дома как-то всегда нет времени. Но ничего, я думаю, что здесь мы все восстановим. И английский подниму, и стану учить португальский. По крайней мере, мне деваться некуда, ребенок будет идти в школу. Так что я уже рассчитываю на ее учебники. Терраса из нашего этажа, она чуть побольше. Там прачечная. Все, конечно, требует э, ремонта. Ну, по крайней мере, это да. место, где и вот такие вот время, да? Э, да, газон, клумба, которой вот Оля будет заниматься. То есть это место для души? Это место для души, да. Вот здесь такой вид. Слева церковь, справа церковь, по центру океан. А в Фуншал надо ездить часто? Э, даже если часто, Понятно. здесь... Э, эти скоростные дороги, 15 минут и я в фуншале. Одна только проблема, это, конечно, парковки. Машин очень много, мест парковочных мало. Ну и в отличие от Украины бесплатных парковок здесь нет совершенно. То есть везде, где припарковался, везде надо заплатить. Мы ездили в муниципалитет, оформляли документы здесь. И я на 15 минут задержался. Оплатил да. час, пришел через час 15. 8 евро или шесть я уже не помню. Уже, квита, уже квитанция была, да. да, штраф. У вас нет парковки здесь возле дома, правильно? Воз, ну, прямо возле дома нет. Вот там чуть выше. Ну, вы там можете парковаться? Да, конечно. Здесь всего живут две семьи, по-моему, кроме нас. Поэтому место парковаться там, сколько мы приезжаем, всегда свободное место для парковки есть. И будем там парковаться, не, не вопрос. Ну, с местными ребятами ты еще так не разрушилась. То есть вот ты узнала только двух из России, которые ходят в бассейн, да? Да, но у меня еще есть одна подружка, Тася, Таисия. Мы с ней познакомились, когда... После Нового года у нас вечеринка была. Здесь? Да, тут. Тут э, были аниматоры еще. Тут не, дети некоторые там пели песенки какие-то, рассказывали. И Дед Мороз им давал подарки mm -hmm. за это. Уже был почти конец этой вечеринки. Я просто стояла там себе самотненько, никого не знаю, ни с кем тут никого не знаю, ни с кем тут не дружу. И одна мама там была возле стола, там где вкусняшки всякие были. И ко мне подошла и спросила, девочка, почему ты не играешь со всеми? Я сказала, у меня тут никого нету, друзей нету, сама тут хочу Один постоять. Да. Она отошла на секундочку и привела свою дочь. Таисию. Да, Таисию. И мы стали как два дерева, не знали, что говорить. Ты стояла одна, а теперь вы вдвоем стали стоять, да? Да. <смех> ну и что, будем стоять, так пока не закончится эта вечеринка. Ну и мы начали там говорить. Я спросила, откуда она, она сказала, она с Киева. Потом она спросила, откуда я, я сказала, что я с Черновцов. Дальше я спросила, сколько ей лет, она сказала десять. Я обалдела, потому что она была очень высокая, как будто ей 12 или 13 лет. Я думала, что ей 13, где-то. Вот, и я ей сказала, что мне 10. Потом мы там подружились, раздружились, и мы начали встречаться. Уже мы три раза встречаемся, но, к сожалению, как бы мы уже переезжаем. Мы сегодня не можем погулять, а мы особенно в субботу, в неделю так играем. Ну, в субботу у меня плавание, вот в неделю особенно гуляем. В фуншале? Да, в фуншале, в парке там в нашем особенно, где-то вот. Особенно последний раз она ко мне приезжала домой, я к ней. Ну, подружка уже есть здесь. Да, уже И по уже крайней как мере, когда у тебя будет игровая, уже ты позовешь Тасю, да? Да. Понял, давай опять. Молодец, давай.